Здрасте. Все, опять километр назначить. Ну, сколько а. можно? Ну как сколько? Когда фильм выпустим? Ну когда? Время будет. А профинансировать? Есть. Да. Есть возможность? Можно. Профинансировать. Ну давайте официально профинансировать. Вам счет персоны предоставить? Продонатики. Все, проходите. Официальный фонарик. Ультрафиолетный? Да. <сос for free> Куда-то персона потерялась моя. Персона убежала? Мальчик. Да. Здравствуйте У вас вторые такси-пятки <говорит> <говорит> Не Нет, у меня только А еще, пожалуйста, паспорт у тебя Паспорта нет Вот персон А почему паспорта-то нет у вас? Не по пути было Вот в следующий раз без паспорта не найдем во-во-во, как -во -во. хорошо бы. Как раз хорошо